Ну что, рада увидеть вас в сборе. <смех> <смех> вот, да, и хотела да. бы... Мы с тобой давно уже не разговаривали, не созванивались. И хотела бы узнать, как у тебя вообще дела. Ну, в общем, вот я просто вот живу. <смех> вот этот вот карантин, вот, то, что я там сижу дома с детьми, раньше это же меня напрягало вообще. <смех> Как-то отнимало много сил, что все время с детьми, с детьми, там надо проводить время, играть. Вот. А то сейчас я спокойно с ними сижу и даже думаю, я выйду на работу, как я вообще без них уходу. Там тоже это конечно, буду без них никуда не деться. Вот. Ну, то есть, вот то, что они у меня силы отнимают, вот этого вот нет. Вот помнишь, у меня с дочерью там была тоже. С Кирой, да. Кирочкой моей. Ну, как прямо вот не сказать, что. Она меня, ну, напрягала на меня, mm -hmm. <связывая>, так скажем. Вот, и постоянно там приходилось себя ограничивать, как-то все время за собой смотреть, чтобы что-нибудь не сказать, и все что-нибудь шлепнуть. <связывая> вот. а сейчас вот вообще спокойно. Я как-то mm -hmm. спокойно с ними общаюсь. <связывая> нет, нет вот таких вот всяких В моих уже комплексов, вот таких вот. Mm -hmm. То есть наладились от отношения угу. и на работе а... тоже спокойно. Прокирочка. Да, я хотела спросить, а как ну ты же я видишь я изменения хочу, свои, да, а, внутри себя изменения в плане отношений к детям и ты в любом случае должна была видеть изменения детей. В том числе Кира, cette... она у тебя старшая, да, как я помню? А, старшая. Сейчас я поговорю. Все же, получается, все, что там транслируется за мной, это же все я, получается. Ну и там, конечно, у нас отношения с самим собой, если все хорошо, то есть другими все хорошо. Ну да, да, да, это ты правильно говоришь. Да. Ты чего плакаешь, а? Ты хотел просто в кадре побыть с мамой, да? Такой мамой красивой, да? Ты чего платишь, а? Это, <да>? сколько, У -у -у. Тебе Знаешь, сколько тебе лет? Знаешь, сколько тебе? Два годика, и ты так хорошо говоришь уже? А, а чем ты любишь заниматься? Школой. Школой? В два годика школой? Да ты что, надо гулять. Школа потом. Ты что, у тебя еще вся жизнь впереди. В школе и в университете, а сейчас надо играть. Да? Да. Да, хорошо. Ну вот. ну вот. Ну ты тогда с мамой рядом сиди, хорошо? Ты можешь слушать, смотреть, хорошо? Плакать да. не будешь? Нет. Да. Да, да. да будешь? Такой хороший угу. мальчишка? Нет, не будет. Ну, все отлично, договорились. Хороший. Пузанчик маленький. Радость. Удовольствие доставляет. Да да, да. да. Про работу. Ты э, на старой работе, да, как я понимаю? Да, я на старой работе. Вот, ну, прямо вот таких каких-то вот, что мне не надо на работу ходить, учиться, там чего-то, даже как-то нет такого. А тут мне несколько дней назад сон приснился. Тоже как-то про работу подумала и мне приснился сон. Cut, spread, а нет, ну, нет. Слушай, как я себя ограничиваю? Это Кира. Кира? Привет. Все, она гулялась. А я и не хотела гулять. Ну, хотела, но я одна с Мишей, с мамой и с Олежкой. Мама, я там в голове, понятно. Хорошо. А, тебя разрывают. Нет, ну, вот... сон приснился. А, да, маме сон приснился. Нет. Мне приснился да. сон. Я такая, О, сама себе это говорю, вы с ней, а что нет, себя ограничивают? А если захочу на другую работу, кто меня на это сон. держит? Ну да, да. Да. Какие-то там у меня сомнения, какие-то даже и были, нет. сюда отпали. Я только отпала и подумал, как хорошо. Я даже во сне себя не ограничиваю. Ну, ну да, да, это э, хорошее понимание того, что э, ограничения, они по сути внутри тебя, это твой страх чего-то поменять, э, и этот твой страх выставляет в твоей жизни барьеры. Да, да. <смех> ограничения внутри. <смех> Но я как поняла вот после сеанса у меня просто нет этих ограничений. Да. Я должна работать. У нас там проверки. Бухгалтером же работаем. В общем, да, я Сейчас там готовимся уже к открытиям <смех> летнего лагеря. Вот тоже. На работе так разговариваем, и мне говорят, у тебя что-то все так легко. Я говорю, а почему должно быть трудно? Все есть, все какие-то необходимые документы, все можно собрать, все подготовить, ко всему подготовиться. Все же известно, есть, что может быть трудно. Вообще никаких даже трудностей. Так что ограничений ну, да. Нет. да, да, да. Каждый придумывает себе свои трудности так оно и есть. А, э, скажи, ты можешь разницу, э, разницу <связать> увидеть и прочувствовать то, какая ты была, и то, как, в чем сейчас ты находишься? Ну, конечно, я же говорила, когда, с чем я пришла, вопросом, что у меня еще ну, болтал мой. Mm -hmm. вот, вот была принять вот решение, для меня требовалось много времени чтобы понять, что я хочу, как, что, куда мне идти, что двигаться. Потому что вроде как бы я не была на уровне души, то есть вот я поняла, что я душа вот такая большая, огромная, что вот я всегда ей была. Но вот, это, вот эти вот ограничения, вот понимание себя, вот вот, слышание, mm -hmm. этого не было. И вот сейчас вот я просто живу собой. Мой, мой муж не разговаривает если начинает там где-то что-то я сразу же так давай дорогой все хорошо все mm -hmm. у нас Замечательно. Ну, э, у тебя вообще такая получается ситуация ты мама трех детей да mm -hmm. и большинство женщин которые обращаются они просто не понимают вообще как э, они вроде бы хотят вот этого ощущения легкости, да? э -э ощущения жизни, но не понимают, как это достигнуть, когда у тебя еще есть э те, кто все твое внимание забирает на себя, для этого и нужно сеанс проходить. Потому что у меня было вообще много, конечно. Я смотрела видео про детей, там как воспитывать детей, как к себе относиться, как к детям относиться. И, и читала книги. Вот. Но все это знание, знание и знание. А вот именно... Можно, как, как сказать... Вот я когда общалась с ними, и вот думаешь, как подобрать там слово какое-то. Mm -hmm. Как это сделать, чтобы... Тебя ребенок понял, чтобы он правильно воспринял это все, чтобы у него там открылись какие-то может, способности, раскрыть их. А надо это просто вот жить с ребенком, жить этим и прочувствовать вот это. Вот. Потому что Знание без вот этого чувствования, которое мы получаем на сеансах, это просто знание. И это тяжесть. Вот. Это тяжесть, потому что мозг постоянно забивается, забивается и думает, думает, думает. И просто вот уже подумал, какой-то момент разу взрывает. Да уже в конце-то концов вообще как, как вообще жить-то. Всегда меня этот такой вопрос мучал. Как это просто жить? Я говорю, да будь собой. Да, да просто живи там уже... Да просто живи. А как я говорю, да как жить? Вот я живу. Я вот здесь. Я же не где-то там. Я живу. А как вот... Но вот этой вот легкостью просто не было. Пошел, привет. Привет. Это старший, mm -hmm. да? Прибежал. Все похожи. Они похожи на На, пап... на тебя тоже похожи, смотрю. Mm -hmm. На меня похожи. На Но тебя, даже... да. Ты для них э, вообще все. И мама, и папа в одном лице, пока папа на работе. А сейчас такой возраст что ты можешь всю себя э, дать им, поделиться с ними, научиться от них чему-то, потому то, что, если наблюдать за детьми, там можно очень много чему научиться. Но ну, мы с тобой уже тоже об этом говорили. Да, вот у меня и так получилось, что раньше они были, можно сказать, вот как, об, как обуза, как, как обуза. Вот сил много занимала, и мне хотелось быстрее сбежать на работу, потому что на работе легче. Вот, а сейчас, вот, я говорю, вот с ними это вообще никакого, никакой усталости, так скажем. Ну да, ведь это, это твоя жизнь, и общение с детьми ⁇ это продолжение твоей жизни. Работа да. ⁇ это тоже продолжение твоей да. жизни. Это все да. одно и то же. То есть наша жизнь, она везде. Ну да, она бьет ключом, всегда дергает тебя за ручку, кричит. Топает ножками, говорит, иди, обрати на меня внимание. Рада была с тобой пообщаться, приятно mm -hmm. было тебя увидеть, услышать. И я очень рада твоей проделанной работе, потому то, что по большой части это твоя работа была над собой. То, что ты открыла в себе, это твое, и это твоя заслуга. И я очень рада твоим изменениям, и тебе большое спасибо за работу. Mm -hmm. Не знаю, как тебе выразить тоже такую благодарность огромную. Ну вот так вот информации прошли. Это все равно нужны умения хотели провести такую работу только со мной. Так что наслаждайся каждым своим днем, собой и узнавай себя, потому что ты можешь быть абсолютно разной, не пугайся вообще никаких своих проявлений и Открывай себя каждый день. Спасибо. Спасибо. Мне бы еще потом, конечно, хотелось провести еще сеанс, потому что вот я сейчас ощущаю вот это вот то состояние, но хочется, просто хочется еще. Если тебе прям необходимо, можем провести сеанс, но я думаю, тебе особо-то незачем. Ну вот я думаю, вот сейчас мы разговариваем с тобой, вообще вот у меня бывает, вот разговаривают, когда вот у меня, видимо, такая вот, какая-то пыль ну, или информация, что вот идет. Вот. И вот я чувствую сейчас, как по мне энергия идет. Mm -hmm, mm -hmm. И тоже, там например, разговариваем даже на той же работе. У меня раз вот так вот, и прям чувствуется энергия, как вот, вот из, mm -hmm. из меня благодарность, вот любовь и благодарность. Mm -hmm. да, mm -hmm. вот, вот, вот такая. И вот сейчас это вот я тоже с тобой разговариваю, нет. Да. Вот потом... Ну вот, это говорит о том, что э, у тебя это возникает, когда ты это отдаешь, ну, когда ты делишься. Значит, говори больше, проявляйся <с больше. Может, тогда вот так вот говорить надо больше. Да, вот эти вот ключи у тебя, они вот прям на руках, они у тебя есть. Ты сама знаешь, от чего ты наполняешься. Это наполнение, это взаимодействие с тобой происходит. Вот когда ты разговариваешь с кем-то, да, когда ты делишься с кем-то э, своим чем-то, своим теплом, когда ты, может быть, с детьми играешь, когда mm -hmm. они непосредственно как-то проявляются, тебя это трогает, и тут тоже идет взаимодействие. Mm -hmm. Ну Вот ты мне прямо подсказала так вот что-то вот, общение, вот это вот, взаимодействие. Да. Как раз на это обращу внимание. Да, да. когда ты просто Мало, так. почему так возникает. Угу. Когда отдаешь, тебе больше возвращается еще, оно вот так автоматически происходит. Когда ты закрыт, ну, тебе даже там ничего не пробьется, потому что ты закрыт, ты не готов это воспринимать. А у тебя это наоборот сейчас все пышет, сочится из тебя, так делись. Все понятно. Все просто. Все пошло. всегда просто. Благодарю за просмотр. Оставляйте ваши комментарии под этим видео. Ставьте лайк. И если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на канал Чистое сознание.